Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, сообщество из Меня зовут Сергей Кацалат, я врач. Я хотел бы сегодня поделиться с вами одной проблемой, очень важной, очень серьезной, очень актуальной для нашей жизни, для нашей жизни. В свое время ГАНСЕ, канадские исследователи, Вел понятие такое стресс. Его понимание стресс означало тренировку, реакцию адаптации в ответ на какие-то какие происшествия, которые происходят с человеком. Ну, например, там животное дикое вышло на пробку, значит, надо человеку либо браться, либо убегать, либо он попал в холодную воду, какие-то другие физические воздействия которые требуют, ну, по сути, выживания человека. Вот в таких случаях вот, стресс означает адаптацию к этим условиям в результате того, что организм вырабатывает определенные гормоны, определенные активные вещества, которые собственно готовят организм вот к тем действиям, которые человек должен предпринять. В наше, время, в наше время под понятием стресс ну, мы понимаем нечто иное. Наша жизнь стала люднее, комфортнее, гораздо безопаснее по сравнению с теми временами, когда человек был на природе. по соседству с какими-то опасными природными сладками, животным миром и так далее. Сегодня наша жизнь существенно отличается. Особенно в цивилизованном мире. В мире, в котором люди обрели, так скажем, видимое спокойствие, видимая беспроблемность и так далее. Тем не менее, сегодня слово «стресс» уже означает не острый а такой физический стресс, не то состояние, которое связано с каким-то острым страхом, с какими-то происшествиями, с какими-то природными Сегодня наш стресс связан с нашими ожиданиями, с нашей тревожностью. В свое время еще в 1935 году Роберт Фуэллог сказал такую вещь, я вот процитирую. Тревога ⁇ это самая выдающаяся психическая особенность западной цивилизации. Это 1935 год. С тех пор прошло много времени, но это никак не изменилось. И сегодня тревога, и, ну, чем я, я крайне не скажу, что тревога – это тот же страх, но только без конкретной привязки. Есть люди, которые боятся там животных, каких-то пауков, значит, боятся змей, там еще что-нибудь такое. А вот тревога – это тот же страх, но только без привязки конкретно. То есть мы тревожимся, мы живем в тревоге. У нас очень много информации. Вы вспомните, там в времена Советского Союза у нас было два канала телевидения, одно время, а то и было и один, по которым нам выдавали только в общем -то, нормальную какую-то информацию, которая не, не вызывала каких так, тревожных ощущений. Мы все знали, что мы идем к коммунизму и так далее. Вот. Но сегодня. Избыток информации, информации порой очень негативной, информации о том, что происходит, где, что случилось с человеком. Информации, которая не оставляет нас равнодушны к тому, что предстоит. И вот это состояние, эта тревожность и следующий за ним физиологический ответ организма, и вызывает выброс тех же самых стрессовых гормонов, и это приводит к изменениям в организме. Это все не проходит просто так. Не случайно совершенно Всемирная организация здравоохранения назвала 20, назвала значит стресс, хронический психологический стресс и тревогу эпидемии 21 года. Совершенно случайно, тому есть большие-большие основания. И эти основания в первую очередь связаны с тем, как влияет хронический стресс, хронический психологический стресс. Мы в дальнейшем будем называть просто стресс. Почему? Потому что, ну, по краткости и мы понимаем, о чем, о чем и что мы обсуждаем. Стресс оказывает огромное влияние на здоровье. Именно на состояние тела. Психика, вот эта тревога, приводит к выбросу гормонов. И эти гормоны ну, творят не очень хорошее дело. И если это продолжается ежедневно или через день, то в конце концов это наносит большой ущерб огромный щефер ну и давайте приступим сразу к презентации я здесь и будет текст меня не будет видно может это и к лучшему зато вы будете воспринимать все более менее видно слух и визуально пресс ну, переводить не будем. Вы еще не запустили демонстрацию? Пока еще видно вас. Я запустил себя. Нет, вы, наверное, запустили презентацию, а демонстрацию экрана еще не запустили. Нажмите, пожалуйста, вот показать экран в хэнг в самом вебинарной комнате. здесь как бы нахожусь, поэтому мне это дело... А, да, теперь запускаем презентацию. Это я помню. Хорошо. И нажимаем кнопочку «Скрыть». Нет-нет, да. Так и мы можем продолжать да. стресс-релиф сегодня пойдет речь и об этом это чуть-чуть позже а пока вот еще консилье это тот самый канадский исследователь, который еще 30-е годы нам показал что такое стресс ну, и опять еще раз повторю, что то понятие, оно справедливо сегодня, но оно встречается сегодня ну, в экстремальных каких-то делах, в экстремальных ситуациях. Это люди, которые ищут себе такие экстремальные ситуации. А в целом же, вот, видите, и нищий, и обветающиеся обжора, мелкие лавочные, постоянные боязни, банкротства, и богатый кипец, стремящийся еще к одному миллиону, все находятся в состоянии стресса. То есть, не проходит, Нет, не проходит никак. Значит, проблема в чем заключается? Вот наши представления о стрессе, они связаны ну, с какими-то байками, анекдотами и так далее. Все болезни от нервов, там вот вот что-то вот такого рода. И причина здесь очень понятна. Вот мы научились измерять любые какие-то параметры. Мы можем измерять давление, мы можем температуру измерять, расстояние, массу, но у нас нет измерителя стресса. Стресс сегодня это чаще все-таки субъективная оценка своих переживаний. То есть каждый человек переживает и реагирует своим образом, связанным с особенностями его. Ну, психологического какого-то психологических качеств и то что является стрессором для одного человека может совершенно не быть стрессором для другого и в этом есть большая проблема то есть с точки зрения науки все вещи которые мы хотим обсуждать мы хотим оценить мы хотим оценить воздействие этих факторов на ну, например, на здоровье человека, они должны быть четко измерены, четко очерчены. Но вот стресса это не касается. Отсюда и вот такое, ну, наверное, все-таки не совсем серьезное отношение к этому явлению. Тем не менее, вот это отношение совсем не значит, что стресса не влияет, не играет никакой роли в предыдущем. Ну вот, посмотрите, поэтому по данным опроса, то есть мы не можем сегодня, никто не может нам четко сказать, что вот мы посмотрели тысячу человек, у 300 был стресс 18 уровня, у 2 там, 58 уровня и так далее. То есть это невозможно сегодня. Поэтому все вопросы, связанные с, со стрессом, с хроническим стрессом, они идут вот по опросу, по анкетам, по различным разработанным шкалам. И эти шкалы, они в каких-то баллах, в цифрах выдают. Но заполняет-то это все сам, сам человек, который таким образом оценивает свойства. А потом исследователи это все как бы посчитают. Ну вот по данным опроса мы смотрим. 75% тех, кто участвовал, заявили, что стресс не дает им в полной мере наслаждаться жизнью. Ну правильно, это понятно, мы, мы как бы вроде бы хорошо, есть где жить, есть что кушать, и есть как бы чем заниматься в свободное время, но тем не менее стресс, вот эта тревожность, ожидание каких-то неблагоприятных событий в жизни, не дает в полной мере наслаждаться жизнью. 70% подвергаются стрессу в течение рабочей недели. 56% заявляют, что в стрессовом состоянии они иногда делают то, о чем позже жалеют. Это тоже понятно. То есть люди гневаются, раздражаются. Это приводит к тому, что сказал что-то лишнее, ну, сделал что-то лишнее. И это вот на, на уровне такого эмоционального пика. Казалось бы, как бы естественно, но затем приходит понимание того, что этого делать не следовало. Ну, еще тут следует сказать, что, понимаете, люди, мы, в общем-то, считаемся достаточно воспитанными. И у нас в обществе не принято сразу драться, сразу там стрелять. Значит, нас учили, что мы не должны реагировать, мы должны быть вежливы мы должны быть культурны, мы должны как бы вот э, толерантны э, к каким-то проявлениям со стороны других. 54% в большей степени подвержены стрессом, чем их родители. Ну вот, очевидно, это как-то, я не знаю, как они сравнили, родители этим занимались, тем, что анализировали, насколько они находятся в стрессе. Но тем не менее, вот, где 4% считают, что это так и есть. 40% стресс не отпускает и на выходные дни. И это получается, что если мы в рабочей неделе находимся в стрессе, плюс еще выходные дни, то по сути вся жизнь у нас на фоне стресса. И самое интересное, что на фоне вот этих стрессов и гормон. 30% считают, что испытывают слишком много стресса. Слишком много стрессов, связанных, наверное, с различными аспектами жизни. И это и работа, это семья, это какие-то дела, которые, я не знаю, там, кредит надо отдавать, и он все время висит. И это тоже, что будет завтра. И вот эти вот ожидания также складываются, как считают 30% респондентов. И я думаю, что это люди ну, относятся к достаточно эмоциональным людям, которые вот таким вот образом, стрессовым образом реагируют на разные аспекты жизни. И 19% считают, что стресс нанес ущерб и к семейной жизни. Да, с этим связано много, мы знаем, что и количество разводов. Но ну, ну, в общем-то, большое по отношению к заключенным бракам. Это. Ну вот, к тому и приходим. Неотъемлемая часть человека в современном цивилизованном мире. То, что говорил еще в 1935 году, а он ведь говорил это на основании какого-то своего опыта, я думаю, что вот сто лет, сто лет, и все еще эта проблема как бы становится актуальной и нет гены, которая сопровождает человека Результаты тех же опросов последних о том, как стресс влияет на жизнь человека, показали следующее. 15% опросов, что их стресс повлиял на качество их труда. То есть опять на работе. Значит, как он может на качестве это снижается концентрация, снижается внимательность. В общем-то, растет очень сильно травматизм производственный, когда работники находятся в состоянии стресса. Вот в Индии очень много публикаций из Индии идет о стрессе в банковском, в банковском секторе. Они значит, пишут об этом много, это большая проблема, и 80% сотрудников банка находятся в состоянии стресса, и этот стресс связан с их ответственностью. Причем, надо сказать, что наибольший стресс испытывают на работе, это среднее звено банка, те люди, которые знают, как работать, умеют, и те, на которых ответственность очень важна. И вот, вот эта ответственность, вот этот стресс вот снижает, снижает качество труда. 21% респондентов рассказали о негативном влиянии стресса на их отношения к друзьям. Ну, здесь тоже что может быть. 50% заявили, что стресс оказался на их здоровье. Вот это вот же существенно. От 60 до 80% визитов к врачам в значительной степени вызван стрессы. Мы знаем о депрессии, которая сопровождает жизнь в западном мире. И это приводит к тому, что масса лекарств приходится выписывать для таких пациентов. И вот видите, от 70 до 90% лекарственных средств, потребляемых в развитых странах, предназначены для устранения последствий хронического психологического страсти. Сюда объявляют репрессанты, репрессаторы, снотворные, онтоциды, это те, которые снимают, ну и снимают желудок, кислоту, язвенная болезнь желудка, геноскерстная кожа если следствие снижения в твоем То есть мы отсюда уже начинаем понимать, что стрессовые гормоны вызывают такие вещи. Депрессия это средствия стресса хронической Анктивизаторы это волнение, снотворное это плохой сон. Это проблемы функциональные проблемы и органические проблемы со стороны пищеварительной системы. Язвенная болезнь, мы знаем, что это психосоматическое болезнь. Ну и артериальное давление. То же самое. Стресс оказывает влияние на все органы части тела. Среди физических признаков, если вы посмотрите, вы увидите, что в общем-то ничего специального. Все как-то очень общее, очень знакомое и очень распространенное. Да? И утомляемость, апатия, то есть некое снижение интереса к тому, что происходит к своему делу, к себе. Боли и напряжение в мышцах. Боли и напряжение в мышцах, вот часто это верхняя часть, это образ шеи, надплечья, головные боли, очищенные секции повышение артериального давления, изжога и других функциональных нарушений пищеварения, проблемы со сном, аллергические и кожные заболевания, снижение гибели, снижение аппетита или переедания. Очень как бы все эти признаки, они не специфические с одной стороны, если мы говорим, то есть они разнородны. Здесь и система кровообращения, здесь и система пищеварения, здесь иммунная система, вот аллергические заболевания, и проблемы кожные, и сексуальные, и так далее. То есть мы, мы видим, что вот... Гормоны стресса в постоянном таком режиме, они практически универсально влияют вообще на все системы и практически на все органы человека. Психологические признаки хронического психологического стресса. Тревожность, ну, то, о чем я говорил, раздражительность, враждебность, злость, беспокойство, панические атаки, ухудшение, проблемы с концентрацией. И вот это все и память, и, и концентрация, раздражительность. Понятно, что в таком состоянии нормально работать, в общем-то, ну, практически невозможно. Кроме того, что стрессовые гормоны вызывают вот те, которые мы видели на прошлых слайдах, на минувших слайдах. Оказалось, что стресс. Трессовые гормоны еще очень серьезно влияет на те заболевания, которые у человека уже имеют место. Мы все знаем, ну, например, сахарный диабет. Мы знаем, что человек, который испытал какую то э, ну, ну, ну, например, там, -то поссорился там, в семье там, со своими со своей членами семьи, это для него было каким-то таким серьезным спором что-то не сами какой-то не принятие. И сахар, глюкоза, глюкоза будет увеличиваться. Вот. Мы видим здесь заболевание сердца и сосудов. Мы уже знаем, что повышение давления, оно может быть связано со стрессом. И если у нас еще есть какие-то проблемы с атеросклерозом, какие-то проблемы сосудистыми, то мы можем иметь усугубление тех процессов тех хронических состояний, заболеваний, которые уже есть у человека. Мы все знаем прекрасно вот этот вот классический, совершенно такой в кино, в театре, часто это все видно. Эмоции, некая из десяти, человек пытается рукой за область сердца и, и, и, и садится, и падает. Вот, да? вот так действует человек, этот самый стресс. Заболевания щитовидной железы, избыток гормонов, кириококсикоз очень часто связаны со стрессом. Стрессом также связано с снижением функции щитовидной железы в результате аутоиммунного заболеваний. Сегодня в настоящее время очень много публикаций в научной литературе медицинской, которые свидетельствуют о том, что стрессовые гормоны очень оказывает очень большое влияние на иммунитет, на иммунную систему. И этот иммунитет начинает атаковать собственные ткани, собственные органы. Вот аутоиммунитет, антиюгид, в принципе, может, может быть связан со стрессом. И тот же псориаз, ревматоидный полярфит, и другие, другие. А ревмунитет. например. Ну вот, у детей их. И взрослых весной цветения мы считаем что это аллергия. но если мы убираем оттуда эффект стресса у половины и у бухтаики это дербид не будет просто не будет потому что это тоже связано с инфекционные здесь все понятно вот онкологические заболевания онкологическое заболевание ну, занимает определенную такую нишу оригинальную. Несмотря на то, что там смертность от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем от онкологических заболеваний, тем не менее, вот в таком нашем общем, общечеловеческом понимании онкологические заболевания вызывают ну, такую наибольшую тревогу. Вот за последние 20 лет та литература, которая отправляется в мир, она однозначно говорит о том, что онкологические заболевания напрямую связаны со стрессом. Вот на сегодняшний день мы можем рассматривать влияние любого, стресс, любого фактора, в том числе и стрессовых гормонов, на онкологический процесс ну, в, четырех, в четырех таких аспектах. Первый является ли... Хронический стресс. Причины рака. Второй аспект. Это. Как влияет стресс. И стрессовые гормоны. На рост опухоли. На ее кинетику. На ее увеличение. В размерах ее изменения. Третий аспект. Это. Как влияет стрессовые гормоны. На процесс метастазирования. Это самая большая проблема. Вот онкологии. Если бы не было у нас. каких-то свойств метастазировать злокачественным то тогда бы мы совершенно по-другому себя наверное, ощущали я онколог я как бы хорошо знаю о чем говорю. и четвертый аспект это как влияет стрессовые гормоны на те методы которые используются для лечения людей заболевших. так вот я вам могу сказать что на сегодняшний день Официальная точка зрения, общепринятая, которую транслируют все, она звучит так, что вот по первому аспекту, что хронический стресс не является причиной рака. Вместе с тем, я думаю, что это опять же связано с тем, что определить стресс объективно определить, со стороны, не изнутри, не, не, не по мнению самого человека, а именно со стороны. Вот стресс, это значит, там, два пальца на правой кисти, вот они не разгибаются. И это вот стресс такого. Нет, таких признаков нет. Вот. А на самом деле, э, если нечем измерить, то все это наука, я повторюсь, говорит о том, что это не есть причина. Вместе с тем я могу вам сослаться на, ну, на две работы, например. В 2014 году, по-моему, тайваньские исследователи опубликовали работу, которая наблюдение 20, за 25 тысячами жителей Тайваня в течение 11 лет. При этом первую... Эта группа была 25 тысяч человек, разделена на две группы. И одна группа половина ровно получала такой препарат, называется пропранолол. А вторая группа не получала. Что такое пропранолол? Это очень старый, известный всем препарат. Называется бета-неселективный бета-блокатор. Он что делает? Он блокирует рецептор адреналина. То есть Адреналин влияет на клетку через рецептор. Рецептор это некий замочек, а адреналин некий ключик. И вот ключик входит в замочек, поворачивается и в клетке запускается процесс совершенно, ну, там, прогрессирования, пролиферации, размножения клеток. Права. Так вот, пропронолол блокирует этот замочек, этот рецептор. Как заблокировать замок? Надо вот отмоке ключи и обломать его, да, и больше никакой ключ туда не войдет. Точно так блокирует блокируя рецептор адреналина на клетке, на мембране клетки. Это позволяет избежать воздействия адреналина. И вот вот этой группе, которая получала вот этот вот блокатор рецепторов адреналина в этой группе заболеваний с раком, различных в целом заболеваний с раком, за 11 лет была ниже на 25%. Я вам скажу, что это огромная цифра. И эта цифра связана с тем, что мы убрали влияние адреналина. Это очень большое. Это, по сути, это профилактика. Это настоящий способ профилактики онкологических заболеваний далее есть еще одно исследование очень очень интересное очень красиво сделано это касается мужчин мужчин и рака предстательной железы анализ был сделан следующим образом проанализирована заболеваемость раком предстательной железы мужчин среди мужчин которые по поводу повышения артериального давления Получали вот этот самый пропронолог. Беселективный бета блокад. И вторая группа это мужчины, заболевшие раком пристательной железы, но не получавшие пропронолог. У них было с давлением артериальным все нормально. Так вот в группе, где мужчины получали пропронолог для снижения своего артериального давления, заболеваем раком пристательной железы, была ниже на 49% фантастическая цифра, которая еще раз подтверждает, что все-таки адреналин играет роль вот в качестве причинного фактора. Но повторюсь, мы пока не можем об этом говорить, поскольку мы не можем измерить стресс. Второй, второй аспект – это как влияет стресс на саму опухоль. Ну выросла опухоль, да? значит оказалось, что мы знаем, что рак это в общем, генетический заболевание, так вот оказалось, что сам адреналин оказывает влияние на генетический код, заставляя, перестраивая его. И по сути приводит к тому, что для опухоли адреналин выращивает сосудистую силу. Так если бы сосуды не выращивались, не росли новые сосуды, то опухоль не могла бы расти. А здесь мы видим совершенно четкое влияние, которое говорит о том, что адреналин позволяет увеличиваться размером опыта. За счет питательных веществ, за счет сарона, который приходит по крови. Второе, это то, что пролиферация усиливается. Пролиферация это размножение клеток, темп. То есть можно, там, грубо говоря, в течение часа. Вернее, 10 десяти часов разделилась так, а может быть за час. Но вот, адреналин, он способствует тому, что ускоряется пролиферация, ускоряется темпы размножения опыта и Возможно, это связано с тем, что сосудистая ручка хорошая в этой опыте. Тем не менее, эти факты отличаются. Ну, для специалистов можно там повторить, что рак предстательной железы адреногенный... Под воздействием гормонов стресса приобретает свойство нейроэндокринная опыт, что значительно ухудшает прогноз и как бы не подлежит гормональной терапии, которая является основным аспектом. И так далее. Значит, далее. Третий аспект ⁇ метастазирования. Оказалось, что эти гормоны стресса создают идеальные условия для метастазирования. Это касается рака молочной железы, это касается рака яичников у женщин. Это касается. То есть расписаны механизмы. Все это очень подробно изучено. И получается так, что стресс, а, ну, кроме того, стресс, стрессовый гормоны снижает эффективность некоторых терапевтических средств, которые используют для лечения рака. Вот отсюда мы можем говорить о том, что гормоны стресса, это основной спонсор, это особник рака. И в принципе давать им волю, в общем-то. Совершенно не нужно. Даже с точки зрения там, онкологических заболевания, уже не говорим. То есть на них очень много повисло. Этих проблем на гормонах стресса. И это о чем говорит? Это говорит? О том, что нам надо что-то с этим делать. Ну вот, что будем делать? Ну вот, психосоматические заболевания, это те заболевания, которые, заболевания тела, но связаны с проблемой психологии. И вот сегодня считается, что 75% всех заболеваний относятся к психосоматическим. А среди причин смертности, выселения, в настоящее время стресс, признается более серьезным фактором риска, чем табако-курение. Кто же подвержен? стресс значит есть специальное у нас учреждение у нас в стране их поменьше За рубежом это очень активно изучается включая национальный институт стресса в Соединенных самое очень, очень, очень учреждение ну и вот профессии Смотрите, факторы которые определяют стрессогенность свобода принятия решений то есть, насколько человек контролирует свою деятельность. ну Вот, например, там, директор департамента. Да? Он ведь контролирует свою деятельность. Да? Он отвечает за департамент. Он контролирует деятельность других. Над ним руководителей меньше, чем у него сотрудников. Грубо говоря, он находится вот там повыше в иерархии которые в меньшей степени испытывают контроль сверху, но зато он осуществляет контроль. У него воля, есть, у него есть какой-то люд в его работе. И с одной стороны, а с другой стороны, это психологический прессинг, с которым сталкивается на работе. То есть это, по сути, психологический прессинг он может быть как с тех, кто снизу, так и тех, кто начальник, кто ее подчинен. Либо официант. Да? У официанта ведь клиент есть, и есть еще руководство, и он должен соответствовать. То есть у него, по сути, практически нет контроля над своей деятельностью. Ему надо идти, надо делать, ему надо выслушать какого нибудь как а там, посетителя, клиента и так далее. То есть это очень тяжелая профессия. И вот высокострессовые – это те профессии, которые характеризуются именно высоким требованиями и низким уровнем. Ну, о чем -то. И вот мы видим, кто подвержен стрессу в большей степени, разнорабочие, секретари, инспекторы, офис-менеджеры, официанты, учителя старших классов, работники правоохранительных органов, актеры, авиабеспечения, журналисты, и так далее. В списке представлены профессии, в которых занято относительно большое количество населения. Поэтому, мне кажется, очевидно, что стресс-огены профессии всегда не Это материалы, которые институт стресса. Вот посмотрите, что творится в результате всего этого. Болезни, травмы снижение по причине хронического стресса означают потери около 500 миллиардов долларов в год. Абрамовец, Что у нас есть против стресса. Чем можно, что мы можем, как мы можем ответить на это все? Ну, в общем-то, есть индивидуальные, в основном, средства и есть как бы массовое. Вот массовое применение в профилактике стресса настоящего и не существует. Как мы боремся? Мы боремся тогда, когда стресс уже пришел. То есть что-то случилось, какой-то конфликт, какой-то оправдавшийся там страх тревожность, И мы начинаем принимать и рекомендовать это, как и пластырьник, валерьянки. Кто, кто, кто, кто, кто водки выпит, кто, кто курит да, и, и, и так. ну вот Центр комплементарной медицины я для примера его привожу. Э, в том, смысл в том, что это одно из ведущих утверждений в Соединенных Штатах, который занимается вот этим вещами. И посмотрите, что они рекомендуют. Научиться контролировать свое внутреннее состояние. Ну, второе. Выявить, если возможно, болезненные события прошлого, которое продолжает вызывать переживания в настоящем. Вот научиться контролировать. Я думаю, что мало кто может научиться контролировать это вот в течение там 5-10 минут. Это, это невозможно. Это, это некие практики. Там есть медитация, концентрация. То есть эти практики отрабатываются людьми достаточно длительное время. И вот научиться контролировать свое внутреннее состояние, его можно только спустя какие-то годы, но стресс у нас может быть жизни. Смотрите, всегда анализировать хронические конфликты в эмоциональных отношениях, как в личной жизни, так и на работе. Всегда анализировать. У нас иногда времени остается для того, чтобы вообще отреагировать, а анализировать уж вообще ну, очень, это очень сложно провести коррекцию питания, Приобщиться к физическим нагрузкам, применить акупунктуру. Глубже понять рот. да, это вот официальный центр комплементарной медицинских методов, вот что они предлагают для преодоления стресса и тревожности. Ну вот и хотел остановиться здесь насчет физических нагрузок. Значит, есть, ну для примера, я вам предложу такую вещь, и вы и станет ясно, в чем смысл физических Представьте себе олимпийский стадион. Финал забега на 100 метров. В легкоатлетике. атлетике. Выходит 8 бегунов. Они уже в стрессе. Они понимают, что надо бороться, надо бежать. Надо побеждать. Вот. Звучит команда на старт. Открываются условные заслонки. В организм начинают поступать В кровь гормоны стресса Адреналин поступает Он повышает артериальное давление Для того, чтобы Сейчас надо будет выкладываться Это все равно как драться с медведем да? Это такого же уровня Значит, Повышается давление улучшается кровоток В мозг, сердце Те органы, которые должны С одной стороны Работать очень интенсивно С другой стороны, координировать работу Что делает мозг Кортизол, второй гормон спресса из надпочников, он э, все, что видит, ну, как грубо говоря, превращает в глюкозу. Глюкоза нужна будет мышцам, глюкоза нужна будет мозгу при вот в этой вот таком в режиме, в таком экстремальном работе. И так далее. После команды на старт внимание, еще больше все открывается, и потом команда марш. И вот за эти 100 метров, которые пробегают бегуны, они практически все это выжигают. Вот слово «выжигают» наверное самое такое вот понятное и в наибольшей степени отражает то, что происходит в организме. То есть все эти гормоны они выгорают, они утилизируются, они затрачиваются, они выполняют выполнили то, что от них требует. То есть бегун бежит на, ну, на пределе своих возможностей. На пределе, на самом пределе. И, понятно, тяжеленная работа. И вот он прибегает через, примерно, к финишу и опустошен, потому что у него все это выгорело, Все гормоны стресса как бы были употреблены в работе. Но если мы представим себе ситуацию на старт, внимание, а команды марш нет. И вот здесь начинается проблемы. Повышается давление, повышается уровень глюкозы в крови, повышается частота по судебных Все то же самое. Но не только нет физической нагрузки. Только нет возможности все это вот перемолоть, преодолеть, нейтрализовать. И это и есть вот тот стресс, о котором мы говорим. Поэтому физическая нагрузка... Это один из, возможно, лучших способов противостоять стрессу. Единственное, что, понимаете, стресс наступил на работе, но я не могу на работе бежать там в фитнес, тяжести таскать или продержаться. не нужно работать. Вот, вот это не совсем как бы укладывается. Хотя с другой стороны мы знаем, что, допустим, для лечения больных с диабетом второго типа, который не может не например. Ну, есть такие тренера, которые врачи, которые собственно собирают группу больных диабетом, и они занимаются физическими нагрузками, и у них реально снижается уровень грузии. Возможно, вот эти рекомендации центра комплементарной медицины из Питтсбурга в долгосрочной перспективе будут эффективны. Но стресс у нас ежедневен. И он может настигнуть нас в любое время в единомости. Поэтому, думая об этом когда-то, я пришел к выводу, что идеальное средство... Это такое средство, которое не требует специального помещения, оборудования. Медицинского и прочего персонала. То есть это средство, которое может быть со мной всегда. На работе, на пробежке, во время сна. То есть везде всегда будет вот ядерный Это средство может действовать в постоянном кровообращенном режиме. Это средство не является препаратом, лекарством, не требует без И не имеет побочного на мой взгляд, это как раз вот признаки идеального противострессового места. Ну и в каком же виде мы можем его использовать? И для кого? Ну вот, вот здесь перечислены, вы видите, фокус-группы для применения стресса-лифа. То есть стресс-лиф у нас то, о чем мы сейчас еще говорим. То есть это люди, здоровые лица, у которых есть и тревожность, со стрессовым типом реагирования, все Идея заключается в следующем. Что есть люди спокойные. Есть те, которых очень трудно проникнуть. Есть те, которые, ну, философски смотрят, или каким-то другим образом. Но вот у них нет этой тревоги, у них нет пиков, таких эмоционального возбуждения, в ответ на какие-то обстоятельства, на какие-то чьи-то слова, на чьи-то действия. Вот. А вот те люди, которые, собственно, у них нет проблем со здоровьем, здоровье все, тело в порядке, органы в порядке, но у них есть тревожность и, и, и, и вот этот, этот стрессовый тип реагирования, вот это, этим, этим людям, конечно, очень важно для того, чтобы сохранить свое здоровье и не повредить его. Стрессом вот эту привленностью и им необходимо применение средств того идеального, которое мы говорили, и которое у нас называется стресс релизм Вторая группа. Это лица, чьи, чья трудовая деятельность и профессия могут быть отнесены к высокостепенности семьи. Ну Мы видели, какие профессии обладают, то есть способствуют стрессу высоких уровней, спортсмены. Спортсмены также э, те люди, которым тоже нужно, нужно защищаться от стресса. Хотя я знаю, что многие говорят о том, что для них стресс это некий, некий, некий допинг, если такие. Но в большинстве в своем все это другое. Я знаю, что, допустим, на тренировке теннисист может выдавать очень хорошие вещи, он очень много умеет, но когда выходит играть, у него сколько процентов 40 от того умения. Просто из-за волнения, просто из-за переживания. И так далее. Третье. Студенты учащиеся. В период сессии сдачи Я тут как-то тут общался с преподавателями, которые работают вот на ЕГЭ. И они говорят, что ну, дети эти ходят на ну, выпускники школы, они ходят в конце янка буквально. Бы То есть это настолько очень стрессоенно, это настолько переживательно для, для, для этих молодых людей, что им нужно хотя бы что-то, для того, чтобы они, ну, во-первых, хотя бы написать там этот ЕГЭ более-менее хорошо. Есть детки в младших классах, которые, которые знают, которые учатся, делают уроки, но у них есть страх публичного выступления. То есть у него класс ⁇ это некая аудитория. И ребенок просто не способен преодолеть этот страх. И он его вызывают, а он не может ничего сказать. Просто он боится. Он приезжает такие лица страдающие фобии Ну, фобии это похоже на страх только страх это как бы защитная реакция а вот фобия это отклонение. фобия касается в принципе их насчитано около 500 фобий всего Ну, самая известная фобия это клаустрофобия, это страх закрытых помещений страх высоты ну, процентов 7 8 10 вот страх полета в самолете это более такая серьезная фобия и более распространена так считается что около 30 процентов способного населения активно страдает фобии страдает именно страхом полета в самолете причем треть из этих процентов практически не летают никогда и Лица с психосоматическими заболеваниями, мы говорили о психосоматике, это заболевания функциональные, пищеварительные системы, там синдром раздраженного кишечника, это язвенная болезнь, это всевозможные гастриты, это в какой-то степени эндокринные заболевания, в какой-то степени онкологические заболевания и так далее. То есть речь идет не о том, чтобы их вылечить от этого заболевания, а речь идет о том, чтобы убрать вот этот вот страх, убрать, убрать их переживания, связанные с тем теми заболеваниями. Надо очень хорошо понимать, что любой человек, заболевший, он уже тоже начинает волноваться из-за своего здоровья, а насколько будет успешным. А как быстро, а как это все не удастся, а сколько за это заплатить сегодня. И этот аспект волнует людей. Сколько это будет стоить. Это масса анализов, лекарства дорогие. И так далее. То есть на, на людей это все на голову. Отлично. Лица страдающие хроническими. Вот ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, аутоимиды и так далее. Заболевания. Понятно, что ишемическая болезнь сердца. Ну... Ну, болит сердце, ну, еще нельзя. И надо, офигеть, не надо. И у человека само заболевание является источником стресса. Мало того, что вокруг него полно тревоги, и в он обладает таким вот тревожным характером, или он склонен к тому, чтобы реагировать на обстоятельства внешние какими-то пиками. Так тут ещё, у него еще болезнь. И это добавляет ему только переживание. Это добавляет страха. Ну и лица с онкологическими заболеваниями. Причем надо... У нас это, к сожалению, никак не, не идет. Значит, смотрите, о чем я хочу сказать. Человек, который впервые получил направление на консультацию онколога, он уже начинает бояться. Может, не 100%, но 95% наверняка. Услышал слово онколог, человек естественно, ну, так, так сложилось в нашем обществе, что онкологическое заболевание вызывает страх. И вот с этого момента, а мы уже обсуждали, как влияет гормонный стресс, то есть он попадает в хронический стресс, и это связано с тем? Ожиданием результатов исследования, ожиданием результатов биопсии. Затем следует ожидание лечения. Какая-нибудь хирургическая большое вмешательство. А получится. Вот эта вот неясность. Тревожность связана с неясностью результата лечения. А что дальше после этого? То есть для этих людей мир меняется очень сильно. Они, собственно, попадают в стресс. И вот с момента, когда начинается диагностический этап, о лечение у человека с помощью гормонов стресса идет прогрессивно. То есть идея в том, что реабилитацию вот противострессовую, людей с онкологичными заболеваниями мы обязаны начинать на самом начале. Но у нас же часто бывает по-другому. Есть разные люди, есть разные врачи, как бы халаты, деньги они бедники у всех, но под халатами люди разные. Начинается там вам срочно надо езжать на операцию, вам веком мы догоняем человека, который еще больше стресс. И потом мы начинаем думать, откуда была маленькая лобка, мы прооперировали там рак желудка, а через 4-5-6 месяцев у нас четвертая четвертке Ну вот отсюда, вероятно. Вот, поэтому э, применение стресс релив с тем, чтобы снять. Я, я, я ни в коей мере не говорю, что мы будем лечить с помощью стресс вот эти все заболевания. Мы одно хотим. Вот я считаю, что наша задача убрать стресс хронический, убрать тревогу, убрать страх у людей, у здоровых, у людей, те, которые уже болеют заболеваниями. Как только мы это сделаем, у нас организм начнет справляться с болячками гораздо эффективнее. Ну вот о фобиях. Я немножко забежал вперед. Видим, да? аэрофобия появляется после 25 лет. Так, ну вот как выглядит специалист. Эзерлиф это некий такой девайс, можно сказать. Внутри есть чип. На этот чип наносится электронные аналоги. Комеопатические препараты. Это не какие-то лекарства, это факторы природы. Это факторы элементы, минералы, растения и так далее. Мы знаем, что на природе нам всегда очень здорово. Даже здесь. Скажу, если что-то, мы ну, чувствуем себя там гораздо лучше. Вот. Ну и вот дизайн может быть разный. Это красивая упаковочка. Это все в, в одной упаковке два девайса. Это такая карточка, как видите слева, с кресле. Пластиковая карта. И вот такой пудок. Их можно приобретать, наверное, будет и отдельно, но вот, на мой взгляд, реально является пара кулончик, который можно носить с собой на одежду, под одеждой, ну, поближе к телу, он не заметен, он легкий, он не боится воды, он спокойно, не будет вам мешать, будет только убирать вот эти все проблемы. А пластиковая карта, она удобна для сна. Его нужно положить под подушку, под простынку, на ней можно спать. Вот. И они вместе создают метрифон, на котором который, собственно, снимает объемы вот этого вот стресса. Как проверифицировать? Ну вот мы смотрите, мы клинические испытания. Проводили небольшие клинические испытания. И мы получили заключение, заключение четкого кармана, противострессовая эффективность, также противоболевая. Хотя есть такие эпизоды, уже прошло через вот, тысячи людей, пользуются таким, этим средством. Вот, тем не менее, в основном вот для меня важно именно такие Диагностика в функциональном состоянии есть такая ксимет, ксиметрия, резонансный э, тест, э, диагностика э, по экстрасенсорика и нетрадиционная диагностика. Почему вот так вот мы можем только верифицировать? Потому что, э, во-первых, эффект для тех, кто в большом стрессе, наступает очень хорошо. Транические атаки могут быть заодно и минуту. Вот. Я еще об этом расскажу и покажу. Вот. Значит, что еще тут хотелось сказать? Следующее. Что не существует сегодня приборной какой-то составляющей, не существует никаких чувствительных приборов, которые могли бы при исследовании карты или брелка, которые могли бы вообще сказать, а что там на фото? Вообще, как оно? Мы можем посмотреть только через состояние организма. И вот, вот эти методы как раз они и указаны. Мы по через выартеи мы можем увидеть состояние иммунитета, состояние резервой адаптации, насколько у человека из свободы, риск заболевания и так далее. Как проявляется эффект свое Первое, что это снижается общий уровень тревоги, сосуждает эмоциональные питья, ответ на действия выручных средств. Здесь нужно очень хорошо может, понимать. Когда мы говорим, что это уникальное, совершенно точно это уникальное, ничего подобного я не вижу именно по отношению к стрессу, я много этим, много лет занимаю, очень много лет, и э, сразу хочу сказать, что. И если человек будет ожидать каких-то чудес, то о, некоторые могут не дождаться. И все дело, вот дело в том, что каждый из нас по-своему реагирует. Да? И чем, чем, вот, если человек очень сильно реагирует, если он пить, если он, он вот, выходит из себя, что называется, от этой тревоги раздражается, гневается и так далее, то здесь и эффект будет быстрее. Вот здесь вот последний пункт у нас это как раз оболи. Значит, смотрите, чем больше выражен уровень стрессовой реакции, тем быстрее и ярче эффект стресса. То есть чем быстрее, тем больше, чем, чем, чем тяжелее реагирует человек, тем труднее устроить. ничего подобного. Здесь наоборот. Тогда заметен этот эффект, он становится заметен в течение минуты-двух-трех. Люди, которые спокойны, люди, которые не реагируют вот таким образом, либо очень редко реагируют, они не сразу ощущают. Они Замечает сначала, может быть пройдет неделя, там, две, три недели. И вот тогда может наступить такое типичное осознание. Оно заключается такими словами, как ну, опа, а я по-другому реагирую. То есть какой-то привычный стрессор, какая-то привычная ситуация. В этой привычной ситуации человек знает, как он реагирует, и вдруг у него этой реакции нет. Он понимает, что он совсем по-другому реагирует. Это, это типичное проявление у людей относительно спокойных действия средств. Аэрофобия. Много случаев. Человек боится летать. Просто боится. Его за неделю уже начинает вести до полета. В самолет он заходит, либо выпьем хорошо, а потом пытается. Выползти, убирайте из него, когда вы его начинаете закрывать. Сергей Николаевич, можно вас попросить, пожалуйста, погромче говорить, потому что он плохо слышно. Хорошо? Хорошо, попробуем. в конце презентации я вам прислала вопросы, которые вам задавали в WhatsApp. Вы тогда посмотрите, пожалуйста. В WhatsApp прислали? Да, после презентации. Хорошо. Так, значит, аэрофобия... Просто кладется эта карта или полончик в кармашек, лежит на, на шею, и человек летит в Владивосток, вообще не замечая этого Что я раньше сниму. Так, благодарю за внимание. А разве это другая? Ну, меня тут значит другая. Ну, я в следующий раз попробую все-таки еще показать, как мы видим это на приборах. Потому что нам удастся еще раз. Значит, вопросы. На чем основано действие? Основано действие. Я немножко пошире отвечу на этот вопрос. В настоящее время в Академии Российской Академии Наук существует такое направление научных исследований, называется сверхслабое взаимодействие. В Санкт-Петербурге вот этой осенью прошел восьмой международный конгресс по сверхслабым взаимодействиям и их применение сверхслабым полям и взаимодействия в применении в медицине и биологии. Этот конгресс 8, он проходит один раз в три года, вот 18, 15, 12 годов. Вот. Там фундаментальные ученые занимаются этим делом и это все развивают. Я так полагаю, я не могу наверняка сказать, но я так полагаю, что это есть параметрический резонанс сверхслабых взаимодействий параметрические, значит на чем основано это все? 80-е годы профессор бурлакова Елена Борисовна из института имени Эммануэля Российской академии наук, это по-моему институт физики, очень интересные работы они проводили и в общем в одной из работ вместо того, чтобы вам развести филозибам, по-моему Транквилизатора. В 100 раз. Лаборант раздел в 100 и в 100. То есть дважды раздел. Ну, просто неминутно. Получилось 10 тысяч раз. Они увидели, что изменились реакции клеток в ноль. Вот какой -то. Значит, начали искать. Они разобрались. Они разобрались и начали разводить фенозитам в 10 минус 4, вот это вот 10 тысяч раз. Потом 10 минус 6, минус 12, минус 17 и так далее. И оказалось, что за вот где-то до минус 12 степени эффект есть, потом 12, по-моему, до 15, минус 15 эффекта нет, а потом эффект резко растет. То есть, чем меньше молекул вещества было в растворе, тем был больше эффект. Они пришли к выводу, это, эти работы опубликованы, это крайне интересно для тех, кто интересуется вообще фундаментальными такими, Это фундаментальная наука. Они разобрались, они предположили, что рецептор, который реагирует на фенозепан, то есть на химическое вещество, на самом деле реагирует и на какой-то электромагнитный портрет этого вещества, на какой-то импульс, этого, который это вещество дает в воде, например, в раствор. Вот оттуда все и пошло. Ну, много об этом... Я могу много очень долго рассказывать об этом, я просто говорю о том, что впоследствии в то же время, где-то в 83-м, был запатентован финозепам в сверхмалой дозе. Сегодня это такое направление сверхмалой дозе. И финозепам в сверхмалой дозе выгодно отличался от в таблетках. Почему? Потому что финозепам это дневной карниквилизатор, и он вызывает сомневость. И поэтому за рулем ездить с таким препаратом нельзя. Да? Можно общем, пострадать. Машины и так далее. Вот. Но сверхмалой дозе препараты, как правило, оставляют свое основное действие и абсолютно лишены побочных действий. Вот, вот сомневаюсь, это и есть побочный эффект фенозепанов в нативной форме. Вот э, оттуда все и пошло. Эта тема очень интересна, она крайне перспективна. Я уверен, что она это будущее нашей медицины. Как приобрести? Это не ко мне, это сообщество Easy Bizi. Там это все будет. Я, я отвечаю только за, за, вот, за их оформление, за, за их активацию и так далее какого возраста можно их применять? Значит, минимальный возраст, который у нас был, это 7 лет. Это детки гиперактивные, присутствие родителей, естественно, с их согласия. И с тестированием, я, наверное, у нас еще будет возможно, надеюсь, потому что я подготовил, я просто не ту презентацию, здесь у все есть. Значит, мы делаем симметрию, мы видим ребенок в стрессе, у него в красную зону уходит эти показатели. Мы ему, мама, сидит, мама, здесь рядом находится его, даем ему карточку. И он в течение там ну, минуты, наверное, он становится него, садится, спокойно сидит. А мама его спрашивает: что с тобой? Идет. А он говорит, все хорошо. То есть, вот. Это для гиперактивных. Поэтому, в принципе, это можно, но ну, аккуратно. Я не, не хочу. Я еще раз говорю. Я не хочу лечить никакие заболевания. Я, моя цель – это убрать стресс. Убрать тревогу человека. И убрать пресс. Тот, который этот стресс оказывает это давление на здоровье. То есть, вот опосредованно через устранение стресса и тревоги мы улучшаем здоровье, но лечить болезнь мы не собираемся. Мы можем устранять стресс, который дает это болезнь. Но опять же, ни о каком лечении ничего. Можно ли один прибор применять двум людям по очереди? В принципе, можно. Это многие поступают. Длительность применения. Как правило, значит, год. 12 месяцев. Но надо понимать, что вот мы живем в полях. В стенах, везде, в полах, в потолках у нас, в помещениях рабочих, масса проводов. Провода создают электромагнитные поля. Надо сказать, что Земля, вот, за счет искусственных электромагнитных полей создан в сумме, вот, искусственный фон Земли электромагнитный, Тысячи раз превышает его естественность. То есть сегодня человечество создало такое количество всевозможных генераторов электромагнитных всевозможных излучений на разной длине волны, разной частоты и так далее, что мы находимся в сморе. Это смог электромагнитный. Так вот. значит, Если этот девайс или прибор Будем хранить в каком-то поле, то мы наверняка мы, как бы, его не испортим, не то, что испортим, он скопирует тоже телефон мобильный, да, он скопирует те поля, которые вокруг него, и так далее. Он даже скопирует человека. Но если мы живем рядом, в одной семье, ну, в принципе, ничего страшного не происходит, поскольку мы и так, и так пытим другу влияем. А здесь будет то же самое, у нас немножко по-другому. Ну, вот. В одном случае, это было уже лет, наверное, 7 тому назад, дочь сотрудницы у нас, девочке 16 лет, у нее частота сердечных ну то есть пульс 120 в покое. Ее смотрели врачи, сказали, никаких проблем нет. Все сердце проводящее, все нормально, по заключению того, что есть 120 в покое в сердце в Значит, ей очень трудно бегать, заниматься скультурой, естественно. Никто ей ничего не попытал. Мы попробовали вот приложить стресс-релиз. Она, да, действительно, она была эмоциональная. Ну, в возраст, 16 лет. Вот. Так вот, три недели, три недели. То есть, как только у нее карточка появлялась, у нее пусть становился 80 ударов, ей было легко, хорошо. Но проходила три недели, и он возвращался. Я отбирал эту карту, я ее тестировал, она действующая, но на эту девочку она не работала. Я ей приносил новую карту, не опять 80. В общем, примерно за год нам удалось ее убрать с этого пульса. Я не знаю, либо это какие-то уже изменения там гормональные, что-то такое, но тем не менее, вот в настоящее время там все хорошо. Но это единственный случай, когда я видел, что ну, реально работает 3 Хотя по всем вот показателям э, она при тестировании все совсем... У меня есть пятилетние карточки, которые я могу протестировать. я знаю, что они сохраняют свой эффект, сохраняют свои действия, но они лежат как бы, в такой вот, в хорошей обстановке, никто их не носит, никакие поля не заносит, они изолированы. И их действия остается. Вот поэтому у нас на сегодняшний день год стоит, поскольку все-таки это более реально. Ну немного раз это все. Так, контакты Сергея Николаевича. Да, водой. Э -э, эта карта. И этот кулон, они не боятся воды, они генетические, у них можно в воде, у них можно в душ ходить, плавать, в реке и так далее. составе прибора финозепам нет. Там нет финозепама, это точно Там нет лекарственных средств, там есть совершенно другие души. Так. У меня вопросы кончились. Есть кто живой. Ну вот вопрос еще, срок использования прибора. Я говорил 12 месяцев. Год. 12 месяцев. Тогда вопросов больше нет. Тогда благодарю вас за внимание. Надеюсь, еще увидимся. Пишите вопросы, если нужно какие-то еще обсуждения, я готов пообсуждать.